Здарова, братишка! Сегодня у нас вышло обновление, в котором добавили 15 ТТХ, а также куча испытаний, всяких разнообразных скинчиков и тому подобное. Кстати говоря, недавно нажимал на забор, и там было 2 ляма, стоило раньше 3. В общем, вот волшебные испытания, эпические всякие там бонусы. Скины мы и оформление покупать не будем, потому что мы не супер богатые люди. Но испытания мы пройдем, за которые там еще можно получить книжку героев и 15 гемов. Это халява, это всегда приветствуется. Полетели... Проходите. И как ты видишь, к ближайшему месту ТХ мы выпускаем 4 Титанши, а за ними 3 героев. А, чуть позже э, прожимаем способность Короля Варваров, а также Вардена, чтобы снести главную ратушу. 15-ю ратушу. И выпускаем внизу новую осадную машину, а также чемпионку. С правой стороны Титанши, чтобы она танковала урон от башни магов. И выпускаем туда летучих мышей. Они здесь в этой игре... Очень сильно зарешают. Сейчас вы узнаете почему. Выпускаем две скелетных заклинания на новое здание Дефа. Я не знаю, как оно называется. Вроде бы какой-то луч смерти. Напишите, поправьте меня в комментариях. И просто сейчас ждем. Кстати говоря, здесь побаловался новыми заклинаниями. Но в целом можете их юзать и без них пройти. Это просто дело каждого. Вы можете пройти, также без заклинания особо в невидимости, тем более нового. И выпуская внизу Титаншу, прорываем забор. Для того, чтобы танковал Титанша, башню магов и наши летучие мыши все забрали. Вот и все, ребятки. Мы прошли это испытание на три звезды. Со второго раза я лично прошел. Это вообще легко. Получаем там по 500 тысяч. Ресурсиков и 7500 дарка, если я не ошибаюсь. Получаем книжечку и полетели сразу же ко второму испытанию. Уже в этом испытании немножечко меньше юнитов доступно, но выпускаем также только 3 титанши и 3 героев. Прожимаем способность короля и прожимаем способность вардена. И здесь необходимо взять невидимость и э, кидовать, скидывать на наших юнитов. Обязательно. Потому что у нас мало анвеск. И нам нужно сохранить как можно больше. Внизу осадную машину вместе с чемпионкой. Также справа Титаншу. Для того, чтобы наковало летучих мышей. Вот летучих мышей. И все. Ждем небольших изменений. Здесь можно было чуть-чуть бы раньше скинуть клетное заклинание, но я сделал так. Но в целом королевка все равно выжила за счет способности своей. И здесь самое главное, можно уже юзать это новое заклинание на короля варваров, если он у вас жив. На башню, на башню магов сверху, чтобы наши летучие мыши не умерли от них. Самое главное, чтобы наш главный герой танковал. Вот. И еще раз юзуем способность и перемещаем вниз, для того, чтобы снова танковать а, от башни магов. Вот и все, ребятки. Испытание очень легкое. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.